Я являюсь победителем на торгах открытого аукциона по транспортному средству. После подписания протокола конкурсным управляющим и опубликования результатов прошло уже 10 календарных дней. Но конкурсный управляющий так и не предоставил договор купли-продажи, не предоставил возможность более тщательно осмотреть транспортное средство, на телефонные звонки и электронные письма не отвечает. Что делать в данной ситуации? Можно ли жаловаться в СРО, если я не являюсь участником дела по банкротству, не должник, не кредитор? Если прошло столько времени и вы не можете связаться с КУ, то вы можете пожаловаться в СРО. Предоставьте полное описание ситуации, приложите документы, протокол торгов. Договор купли-продажи вы можете скачать на площадке и заполнить его. Перед этим попробуйте сами еще раз обратиться к конкурсному управляющему «Направьте письмо». Если это не поможет, то вы оставляете жалобу в СРО, а копию КО. Друзья, если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео. Мы с удовольствием вам поможем.